Сбор доказательств. Для того, чтобы иметь возможность выписать человека из неприватизированной квартиры в судебном порядке, необходимо до подачи документов в суд собрать определенные доказательства. По данной категории дел основными доказательствами являются это письменные доказательства и свидетельские показания. В числе письменных доказательств, которые вам понадобится представить суд, это будут во первую очередь справки, договор социального найма или ордер на квартиру, какие-то официальные письма возможно это будут, и могут быть другие документы, в том числе, допустим, акты о непроживании. Письменные доказательства будут являться обязательными доказательствами, которые вы должны будете представить в суд. Здесь необходимо понимать, что письменные доказательства должны быть вами собраны обязательно в оригиналах. В суд вы предоставите копии, но судья в любой момент попросить у вас предоставить оригинал для того, чтобы сравнить с той копией, которую вы предоставили. Второй блок доказательств – это свидетельские показания. В качестве свидетелей у вас могут выступать ваши знакомые, родственники, соседи, другие люди, ваши коллеги и так далее. То есть любые люди, которые обладают определенной информацией, имеющей ценность для того, чтобы доказать определенные юридические факты для того, чтобы суд мог выписать вашего персонажа из вашей квартиры. Помимо письменных доказательств и свидетельских показаний, возможно еще использование третьей группы доказательств – это аудио или видеозаписи. Данный вид доказательств не самый распространенный, но тем не менее, если в вашей личной жизненной ситуации возможно использование данного вида доказательств, то я обязательно расскажу в одном из последующих видео о том, каким образом нужно сформировать, можно сформировать аудио или видеозапись и представить суду для того, чтобы он принял данные записи в качестве доказательств. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению конкретных видов доказательств о том, как их собирать, как их предоставлять. Необходимо остановиться на вопросе о том, для чего нужны данные доказательства. На протяжении всей судебной процедуры и досудебной подготовки к вашему судебному процессу вы должны четко понимать, для чего вы собираете и предоставляете то или иное доказательство. Будь то письменное доказательство, либо это показание какого-то свидетеля. Вы должны себе четко отвечать на вопрос, прежде чем решить, будете вы предоставлять данный документ или приглашать данного свидетеля в суд, вы должны четко понимать, что первое, доказательства нужны в первую очередь для того, чтобы доказать факт постоянного отсутствия непроживания ответчика в квартире. Второе, ваши доказательства должны подтверждать добровольность выезда ответчика из квартиры. Третье, доказательства должны в совокупности подтверждать о том, что у ответчика отсутствовали препятствия в пользовании спорной квартирой. Четвертое. Доказательства должны подтверждать неисполнение ответчикам обязанности по оплате жилья и коммунальных услуг. И пятое. Доказательства могут подтверждать, что ответчик приобрел право пользования другим помещением. То, что касается последнего обстоятельства, то есть факт приобретения ответчиком правопользования другим помещением, здесь нужно понимать, что даже если ваш персонаж прописан в вашей квартире, но не проживает, но при этом у него другого жилья своего нет ни на праве собственности, ни на каком-либо другом праве, то это еще не значит, что вы не сможете его выписать. Независимо от того, что у него нет другого жилья, вы все равно сможете его выписать из квартиры. Однако, если вы знаете, что у ответчика есть другое жилье, он, допустим, приобрел право собственности, купил, ему подарили, или по наследству перешло какое-то какое жилье, и вы об этом знаете, то лучше подготовить доказательства для того, чтобы подтвердить факт наличия приобретения ответчиком правопользования другим помещением. Данное доказательство будет дополнительным кирпичиком в общем фундаменте, Доказательств для того, чтобы вы имели больше шансов в суде выписать своего персонажа из вашей квартиры.